Здравствуйте, мои дорогие! С вами снова Радагаст. И в прошлый раз я познакомил вас с вот этим вот э, подземельем и с вот этим коробочным набором новых и легко усваиваемых подземелий и драконов 91-го года выпуска. И модуль этот называется «Побег из-за стенок Занзер». Модуль хорош тем, что знакомит новичков очень аккуратно и продумано с ролевыми играми и учит не только водить, но и играть. И плох тем, что он слишком линейен, неправдоподобен и в некоторых местах скучен. Сегодня мы будем это исправлять. И внимание, естественно, дальше будут спойлеры. Извините, без них в таком кропотливом деле совершенно не. Итак, здесь есть у нас один уровень. Он явно не на одну сессию игры, если особо сильно не гнать. Но он все же один. Начинается модуль в центре него, вот здесь. И это хорошо. Это настолько хорошо, что это даже одна из техник жакификации. Мы не будем строго идти по техникам жакификации, потому что это вы можете сделать сами и без меня. Но тем не менее. Поэтому этот момент мы трогать не будем. То, что с этого уровня есть два выхода, вверх, не показанный здесь и вниз, который вот там, это тоже хорошо. Хотя наверху нам не пручат ничего хорошего. Это просто как бы, описана такая сценарная сцена, побег и безопасность. Ну, это скучновато. А внизу ровное и симметричное подземелье, выкопанное дварфами, захваченное орками и потом наполовину отбитое дварфами и снова утраченное. Это красивая концепция сама по себе, много можно всего выдумать и добавить туда на нем. Но сюда она совсем не пишется, почему соляные шахты находятся под таким местом, то есть над таким местом, почему Занзер все еще не зачистил его, там заполучив под свой контроль такие пространства и, возможно, сокровища. Это типичный парадокс соседства, когда башня Лича у нас стоит в часе езды от города, и они заизолированы друг от друга сюжетной броней. Это неправдоподобно. А значит плохо. Значит, сначала путь наверх. Если там просто выход и ничего больше, это не только скучно, но и пусто. Получается, что если игроки слишком осторожны и испуганы, то едва ли там два десятка комнат, и все, они убегают, и больше никогда про Занзера Тэма слышат в жизни не должны. Так вообще в этом как бы нет ничего плохого, убежали и убежали, но поспешный побег, если он произойдет, он должен быть следствием выбора игроков, а не недостатка подготовки ведущей. Если это застенки Занзера, в некоторых местах в тексте они даже называются домом Занзера, то почему они выглядят так, как будто это не его дом и не его застенки, а всего-навсего какое-то мелкое хобби. После чтения модуля создается впечатление, что где-то там, Далеко, за горизонтом видимости, у него наверняка есть жизнь, кабинет, лаборатория, библиотека, конюшня, жена, дети, внуки. А здесь он только бегает, роняя сумки с крупными суммами денег, без особой цели для своего побега. Поэтому наверху должен быть еще один уровень, пусть даже и маленький, а именно поместье Занзеротема. Небольшой такой, это вводный все-таки модуль, небольшой такой замочек, в котором можно просочиться, обманув, обойдя или уничтожив всю охрану за стенкой. И дальше уже исследование этого поместья можно отдать на откуп партии. Кто-то скажет, что надо быстро искать выход и валить. И тогда да, надо пронюхать в какую сторону выход, пройти фойе там, с боем или скрытностью, попасть во двор и там, скажем, увести лошадей из конюшни. И вы понимаете, к чему я? Версия номер один. Вы вышли на поверхность... Ура! Всего спасибо. Увидимся в следующий раз. Начиная в городе, вы будете сидеть в тверд. Версия номер два. Вы вышли на поверхность, одолели еще пару столкновений, удираете от погони разной степени сложности в зависимости от того, как тихо вы смылись и отвязали ли оставшихся лошадей. Чувствуете разницу, да? Для желающих побродить по поместью, его можно напичкать самыми разными ништяками. Скажем, библиотека из Анзера Тема, с парой просто дорогих книг в золотых окладах, которые можно потом там продать кому-то. А также с его книги и магии, если его найдут. С покоями из Анзера Тема, где можно устроить засаду, если хорошо хранить тайну собственного побега и не дать ему э, возможность опомниться. С сокровищницей, где хранится его казна и целые там залежи волшебных и просто дорогих вещей. Гораздо больше, чем можно унести незаметно. И где будет баланс между жадностью и безопасностью, пусть думают сами. Там могут быть комнаты слуг, в которых э, можно найти тайники с тем, что они украли у него. И э, содержимое этих тайников можно там взять себе или наоборот использовать для шантажа. Там же можно найти спальню его дочки, с окнами в сад, который ночью по плющу попытается влезть тайный воздыхатель, которого тоже можно как-то вплести в свои планы. Можно даже найти виварии, где в клетках содержатся гомункулы и химеры, а в кругах демоны и черти. Здесь не будет ловушек. Это жилой дом. Он, он построен по другому принципу, чем подземелье. Там не будет охраны, стоящей на каждом углу. Зато будут слуги которые из-за малейшей опасности стукнут в сигнальный колокол. И тогда будет не только несколько охранников, но и сигнал в город, из которого отправят вооруженный до зубов отряд из нескольких десятков профессиональных воинов. Я все понимаю, сокровища сокровищами, но не нужно создавать игрокам ощущение полной безнаказанности. Обобрать до нитки пусть у злобного мага, но уважаемого достойного горожанина и налогоплательщика, ну это произвол, он не должен остаться безнаказанным. И вообще, как бы двор с конюшней, с прочими строениями, сад там, и все прочее, нужно описать так, чтобы мастер-постановщик мог, если захочет, развернуть его фактически в отдельный уровень. Потому что, ну, сад и конюшня они концептуально отличаются от дома, от собственного особняка. Поэтому это фактически новый уровень или подуровень. И там может быть капитан внешней охраны, ну, скажем, Аксель. Все равно он почти ничего там не делает, кроме, кроме некоторых обучающих моментов. Акселя можно сделать капитаном внешней охраны. И он там сидит, выпивает в своей старушке на выезде и тихо ругает как слабаков из дома, так и голодранцев из-за стенков. Но так уж в наглую ничего он, конечно, не даст вынести или сбежать. В поместье также могут быть тайные ходы, которыми Занзер пользуется, чтобы подглядывать за остальными и подслушивать гостей и слуг. Их можно использовать как для быстрого движения между шкафами разных комнат, так и так же, как использовал их Занзер, для сбора слухов по обрывкам разговоров. На уровне дизайна модуля нужно добавить несколько комнат для гостей. И тогда опять же мастер-постановщик сможет выбрать, в зависимости от того, как течет игра за его столом, либо оставить их пустыми. Ну как бы обстановка там будет, то есть серебряный канделябр можно будет в карман засунуть. Либо добавить туда гостей. И гостей не обязательно полностью лояльных замзаров. Там может быть даже какой-нибудь там мелкий судья, которому можно на его произвол пожаловаться и развернуть правосудие уже против мага. Итак, это верхний уровень. Там более-менее цивилизация, тихо все и спокойно, но, возможно, поднимут тревогу. В него из-за стенков должно быть как минимум два входа. Один обычный с лестницей из э, казиматов и один тайный с винтовой или даже приставной лестницей из тайной комнатушки за кладовкой. Туда Занзер уединяется ненадолго, чтобы выкурить трубку, глядя на свой сад через крошечное окошко, спрятанное в обвивающем стену плюще. И вот вам, кстати, и идея. Комнату можно найти по сильному запаху табака. Зачем нужно два входа, интуитивно может быть понятно, и научно это объяснимо, потому что если у нас есть два прохода, и между местами э, выхода и входа, если между ними есть связь в самом уровне, то у нас создается что? Цикл. И этот цикл, он самоценный, мотивацией движения по нему, в том числе и многократного, могут служить сами подъемы и спуски. Вы находитесь на нижнем уровне и хотите попасть в какое-то другое место, убегая или наоборот пытаясь кого-то э, подсторожить. Вы идете наверх, там проходите этот кусок, спускаетесь вниз. Все, вы оказались в таком месте. Но вернемся к нижнему уровню. Нет, пойдем еще дальше. Под застенками, под шахтами нужно поместить заброшенные катакомбы, которые послужили фундаментом всей постройки, но считались слишком опасными для заселения. Не обязательно из-за монстров, просто, ну, знаете, обвалы, грязь, нечистоты. Так что их как бы зачистили, заизолировали и стали использовать как канализацию. Вот вам и связь уровней, и даже всех трех в случае опасности можно на самом верхнем уровне, в особняке, найти ближайший сортир, извините, разломать его и спрыгнуть оттуда сразу в катакомб. Ни слуги, ни охрана, ни солдаты так просто за вами туда не погонятся. И отдельным входом хорошо было бы сделать полуразобранный пол, вот здесь, в самом начале, там где начинают э, э, игроки, там где начинает партия, под каким-нибудь там слежавшимся засаленным спальным мешком, который противно даже трогать, э, там где начинает партия, э, предыдущий жилец не успел закончить дыру для побега, не успел разобрать это все, но персонаж игрока может успеть. И это разветвит слишком рельсовую схему подземелья сразу, с самого начала. Это всегда хорошо, в первый же момент если они, конечно, догадаются э, поглядеть вокруг, э, дать им возможность выбора. Выбор это хорошо всегда. А если не догадаются поглядеть вокруг, ну, значит, э, не умеют они ходить по подземелью. Вот. И вот такое вот разветвление в начале, ну, так уж получилось, что это тоже одна из техник жакификации, Хотя, на самом деле, это больше стойственно э, подземельям не жаке, а, а гайгексам. Вот. В катакомбах, там вот совсем внизу, там могут быть ловушки естественного происхождения. Специально их там никто не ставил, но там всякие ямы, знаете, торчащие обломки арматуры, или что там торчит у вас из обвалов в ваших сеттингах. Непрочные помосты, скользкие камни, расшатанные подпорки, ну, всякое такое. И там будут монстры, и там будут там, не знаю, крысы разной степени опасности, летучие мыши, мозговые кроты. Вот тут как раз может завестись зеленая слизь и вообще прочая гадость, которая может вот вот завестись просто так в заброшенных, вонючих пещерах, особенно возле слива из кабинета Занзера, скажем, куда он сливает какие-то свои алхимические э, э, не получившиеся э, субстанции. Тут можно крутить как хотите. Я бы все-таки, помню, что это вводный данжен, набросал бы очень небольшую сеть пещер с выходами в старую много лет как заброшенную крипту. Естественно, там уже с зомби или даже с мумией, но за плотно закрытой дверью с явной надписью, чтобы партия знала, на что идет или на что не идет. Можно надпись там на экзотическом языке у входа сделать, чтобы наградить одного из членов команды, который себе выбрал экзотический язык. Там же может быть и выход наружу, сквозь нору какого-нибудь там прокопавшего ее хищника. Ну и какие-то способы попасть наверх, вроде там завалов, по которым можно забраться под пол в одну из комнат и его выломать, или отогнуть, или неровных стен, позволяющих на них э, залезть просто так, если кубики хорошо лягут, или, э, или еще что там у вас э, принято. Ну и опять же, советы мастеру, что чем глубже, тем хуже, потому что, э, ну, потому что всегда так. Как вы у себя в сеттинге это объясняете, это ваше дело. У меня так потому, что чем глубже, тем дальше от Солнца, которое есть все исцеляющая божественная птица, и тем ближе к пейзистратусу, к хтоническому и ктулическому божеству, божеству. Жора, летающих глаз, изгибающей, сплющивающей всех и вся гравитации. Эх, гравитация бессердечная. Ты... Вернемся к как бы основной части. Здесь уже есть цикл из пяти комнат, вот тут. Стены между ними на карту не нанесены, потому что там темнота и их не видно. Мотивация туда идти проста, э, больше идти некуда. И э, цикл хорош тем, что по нему нужно бродить, а мотивации долго по нему бродить тут тоже нет. Мы знаем из того, что я уже рассказывал про ключ-замок, что это плохо. Давайте дадим игрокам какую-то цель, сделайте его боковым ответвлением, точное место мы зададим чуть-чуть попозже. И пусть туда, скажем, я не знаю, убежит эльфийская кошка фамилия Арзанзера со связкой ключей в зубах, которые она сорвет с пояса поверженного партией тюремщик. Как они будут ловить черную кошку в магически темной комнате, это уже их проблемы, не ваши. Хоть колбасой пусть выманивают. Можно подобавлять э, всего, там, много еще веселого, вроде не знаю, хрустального шара на постаменте, который первый забежавший сбивает и разбивает в дребезги, чтобы подчеркнуть необходимый баланс скорости и осторожность. Большой цикл, цикл я имею в виду вот этот вот он тоже никуда не годится. Потому что фактически это не цикл, а просто две сливающиеся ветки. Вот здесь, как мы уже знаем, мы просто выходим. Потом здесь цикл с одним входом и одним выходом. И мы оказываемся здесь. И дальше отсюда как бы можно э, пройти вот э, здесь, ну, зачистить, скажем, э, камеры. Потом пройти через самостоятельно сделанный э, кусок. Здесь не происходит ничего. И э, выйти сюда. А можно пойти вот сюда, в копии, в конвейеры и тоже вот сюда. И все. Идти обратно, идти назад, когда мы уже дошли до Занзера, смысла никакого нет. Чтобы этот смысл создать, мы добавим в этот цикл ключ замков. Я продолжаю использовать этот термин. Если вы забыли или никогда не знали, то смотрите соответствующее видео. Мы создаем пары ключ-замок и отодвигаем их друг от друга подальше, чтобы можно было ходить туда-сюда. начинаем вот отсюда, раз нам все равно разрешают этот угол запомнить. Здесь будет комната с оружием и доспехами, но она будет заперта. Ключ у одного из охранников, который у него стащит вот кошка Занзера. И за ней мы будем гоняться, ну, где-нибудь вот тут, на другой стороне этого цикла. плюс-минус мы оставляем вот этот вот цикл и начало в середине, но здесь будут различные локации. Вот. И э, в этой э, комнате там будут э, доспехи, оружие. И сами доспехи, они помогут во многих столкновениях, особенно по правой части. То есть здесь у нас помощь для э, боевки, а здесь сложные э, боевки. Вот. В задней части этой комнаты за мишенью, мишень я взял идею вот отсюда, мы ее э, кладем сюда. За мишенью тайная лестница наверх в курительную комнату Занза. Сюда, дальше, там, где не происходит ничего, мы ставим э, гномов. Они были где-то вот здесь, вот там в районе кухни. Как-то очень странно. Вот, значит, здесь будут гномы, мимо которых можно пройти. То есть они там работают. И если э, послушать, то за стенкой, за дверью там э, много какого-то шума, который может людей просто отпугнуть. Вот. И э, эти гномы, они э, закованы зачарованной цепью. Ключ от нее будет на той же связке ключей, которая будет где-то вот здесь. Но там будет два ключа, которые надо поворачивать по очереди. Ну, как-то это будет тайно открываться. И этот секрет может рассказать один из пузников вот отсюда. Ну, либо там у партийного воина хорошо кинется, или там какие-то идеи будут, но упрощение всегда можно э, додумать. Нам сейчас э, нужно раскидать основной с, э, смысл того, что здесь будет. Также здесь у нас будет коморка Горго, старого лакея Занзера, который уже отчаялся от него сбежать и освободить которого сравнительно легко. У него в поддоне сундука также спрятана сумка Занзера, которую украла Адель Кахоки. Горго стар и легко забудет о сумке, особенно если его освободить или там, напугать или еще что-то. Но сама Адель, которую заперли в карцер вот здесь на противоположной стороне карты, об этом конечно будет помнить. Это гораздо лучше, чем эту сумку просто кидать вот здесь вот на пол и говорить, что ну да, он убегал и поэтому сумку с огромным состоянием она просто лежит на полу. Вот, за коморкой Горго находится огромная двойная дверь на лестницу в Казиматы наверх, закрытая на такой же огромный мощный замок. Ключа у Горго нет. Но вообще сам он как мажордом, он начальствует над всеми прочими слугами. Так что если с ним подружиться и взять его каким-то образом, когда вы пойдете наверх, то исследование особняка наверху будет куда-куда проще. Здесь у нас конвейеры. Это уже хорошая локация, в том числе для красивой боевки, которая, конечно, должна происходить не между лентами, как здесь сделано, а на них, чтобы персонажи сдвигались на каждом раунде и имели шанс оступиться из-за особо острых кристаллов. Если сомневаетесь, как должна работать э, боевка на, э, на конвейерах, включите последние полчаса Терминатора 2. Один из работающих здесь узников знает, как открыть Камеру Адель на другой стороне. В отличие от всех остальных мест, сквозь конвейеры без боя пройти нельзя. Партию заметят и нападут. Но как бы на то он и цикл, что он в какой-то момент может быть разомкнут. А потом вы что-то делаете, партия что-то делает. И из-за их действий меняется топология подземелья. Появляется цикл. Это хорошо. Здесь у нас соляные копии. Там работают с десятков узников под надсмотром нескольких стражей, которых пришел инспектировать Огр Ерж. Самый сильный монстр здесь это Гибос Изначально его имя носил гибнущий в самом начале э, тюремщик, но э, так гораздо веселее. Особенно если сыграть на разнице между Горго, старым аккуратным камердинером и Ержем, вонючим Огром, которого все боятся и за которым ему постоянно нужно убирать. Если в сюжет введен аксель, то он может стать еще одной частью этого вот такого тройного баланса. У него на шее висит огромный ключ, который открывает э, дверь на лестницу вверх. И сами копии, конечно, лучше делать не одной комнатой, как здесь, а также небольшим циклом, по которому можно побегать за охраной или от нее, с элементами ландшафта, на которые можно забраться и отбиваться от охранников оттуда, ну или, э, или засады делать, или еще что-нибудь. Вот сюда мы поместим как раз вот имеющийся на карте цикл и сделаем его отдельным, отдельной локацией. Но не только с темнотой, вот с кошкой, с ключами, как мы объясняли, чтобы был смысл по нему поперить. Ключи эти откроют комнату с доспехами, они помогут открыть гномов и освободить их, и возможно что-то еще. Это уже можно решать дальше. Ну, большая такая внушительная связка ключей. Сразу понятно, что надо ее хватать и дальше использовать в разных ситуациях. Здесь же спрятаны мешки гномов. Не здесь, а вот здесь. И если их освободить, то они обязательно захотят зайти сюда, каким-то образом забрать их и заплатить озвученную долю партии. Если эти мешки найти без их участия, можно заработать гораздо больше, но будет большой и неотвратимый конфликт с гномами. Здесь у нас не просто камера, здесь карцер. Там держат особо опасных и провинившихся. Один из узников знает о винтовой лестнице, если вы ее сами не заметили. Ну и возможно даже если заметили, он знает. Одна из камер не отпирается просто так, надо знать какой-то особый подход или код или еще что-то. В ней сидит Адель Кахоки. Она бывшая любимица Занзера и поймана была за воровством. Она много знает про него, про его привычки и хорошо знает поместье наверху. И в хороших отношениях с Горга, потому что, в общем-то, оба они работали на Занзера, но его недолюбливали. Здесь находится комната Кладовка. В которой в том числе можно найти много разных кандалов лишних. Если партия догадается замаскировать пару человек под охранников, забрав одежду у охранников карцера или здесь там у кого-то отняв, и остальных одеть в кандалы, то им гораздо проще будет пробраться вот сюда в копий и внезапно напасть на Ержа и его команду. Захотят, сделают, не захотят, не сделают. Также в этой комнате спрятана карта всего подземелья, которая, в общем-то, в этом модуле является э, причиной того, что можно саму эту карту, вот именно эту, которая у меня здесь висит, разложить за, э, по столу и показывать э, игрока. Потому что персонажи находят карту этого э, подземелья там. Если персонажи не смогут ее тут найти, они и знают горгу и может им э, намекнуть. Вроде как все, понимаете? То есть это, это создает живую систему. Вроде как все. Это создает живую систему с кучей возможностей и заменит линейную схему, по которой просто надо успевать шагать, большим циклом, по которому можно ходить так, как хочешь, в такой последовательности, какой хочешь. И циклом он становится из-за того, что ты, как игрок, что-то делаешь. Ровные линии диаграммы Мелана... Этого подземелья поменялись у нас не сильно. Но мы расставили по циклу 8 различных значимых компонентов. Каждый со своим ответвлением и некоторые с уходом на другой уровень. И каждый из них неявно, то есть пунктирным пунктиром, связан с двумя, тремя другими. И из обхода этих компонентов вашими игроками и родится уже собственно сюжет. Кто-то послушает, что за дверью, кто-то тяжело дышит или шумит, и вообще не пойдет туда, и наоборот заклинит ее ломом. Кто-то возьмет с собой побольше узников и как раз будет раздавать им найденные зелья лечения, оружие, доспехи, все, и будет штурмовать главного огра или охрану конвейеров, так вот подготовлен. Кто-то пропустит тайную комнату, оставшись целее, но пройдя мимо шанса заполучить или сокровища или просто полезные вещи вроде ключей. Некоторые могут просто не побежать за кошкой. Ну, кошка убежала в темноту, чёрт знает, что там есть. Но <coughs> вообще, как бы вот на этом можно тоже хорошо сыграть, что узники изначально в кандалах и без оружия, но в некоторых комнатах будут мечи, топоры, молотки, брусья, доспехи и все такое. В центре карты у нас находятся кельи постоянных жителей за стенок. Просто несколько одинаковых э, комнат. И оттуда начинают персонажи. Там же они могут кого-то и встретить, кто их введет в курс дела, как они встречают акселя здесь, но это не совсем обязательно. Они могут сразу оттуда спуститься в катакомбы или вскрыть замок, или напасть на охранников, или еще что-то сделать, отобрать их дубинки и выйти к запертой комнате в углу. То есть они выходят вот сюда. Дальше они могут бегать по кругу, как им вздумается, натыкаясь иногда на людей ну или не людей Занзера, исследуя некоторым из найденных зацепок. Между основными локациями по кругу можно подавлять лишних комнат разной степени полезности и тайности. В том числе со спусками вниз, но как минимум как туалет для охраны должен быть. Ну, наверное, где-то вот ближе к копиям и к конвейерам, потому что там больше всего охрана. Если в подземелье становится скучновато, если сюжет у вас буксует или просто тормозит, сюда может явиться занзер, сойти с большой лестницы, с инспекцией или пообщаться с Адель. Вполне можно пройти как бы все подземелье, тихонечко сбежав из камеры, никому про это не сказав. Пройдя мимо гномов, заныкавшись у горга, подождать открывания дверей, выбежать незаметно, или там напугав, или ошарашив э, мага. А вот можно просто тихо пробраться вместе с Горго наверх, без единой боевки вообще. И это нормально. Пусть сами думают, чего они хотят. В особняк э, наверху можно добавить циклов по той же самой схеме. Теперь вы уже э, знаете это, во-первых, в э, лекции про сам ключ-замок, а во-вторых, сейчас по э, тому, как я добавлял это сюда. Ну, скажем там, после долгих мучений с сокровищницей, партия может выбрать там одну, ну там, не знаю, статаретку золотого теленка, да, которую они все-таки могут куда-то унести. А потом в другом углу дома они находят волшебный внепространственный мешок, и в него можно запихнуть гораздо больше всего. Но возвращаться лишь чтобы забить его до золотом и драгоценностями, рискуя быть пойманными и утратив все, и к тому же все-таки гораздо сильнее э, разозлить Занзера, если они пытаются его э, оставить все-таки в живых. Пусть думают сами. С вами был Эд спасибо за внимание. Сегодня мы разобрали по косточкам старый модуль 91 -го года про побег из застенков Занзера. Жакифицировали и вообще как бы улучшили его, в основном с помощью шаблона ключ-замок, ну и некоторых других техник. И таким образом мы его подготовили для вождения в наши дни. Саму карту надо будет делать заново. К сожалению, это неизбежно. Я затрудняюсь назвать систему, которая дала бы э, красиво и э, грамотно обсчитывать боевки вот в таких вот комнатах, там 2 на 3 или даже 1 на 2, 1 на 2 клетки. Или вот в таких вот пустых коридорах, в которых даже, даже номера нет, то есть там не планируется вообще ничего. Вот. Так что как бы общий смысл модуля мы сохранили. И в прошлый раз мы обсудили его ценность вообще, как модуля для обучения ролевым играм не только игроков, но и ведущих. Но ведь если учить хорошо водить, то надо сразу учить водить по хорошим подземелье Именно к этому мы, товарища Занзера, и попытались подтолкнуть в этом выпуске. Еще раз вам спасибо, если понравилось, увидимся еще.